Раю, не? Да. Дай перед смертью несколько слов. Кубометр! Чего ж вы сердитесь, дурак? Тайга, сто тысяч миллионов гектаров! Нет! Уголь, сучан, арчома! Нет! У рыбки сто миллиардов сорок! Дай, дай, нет! Золотов, амуру золотов, алмаз золото, алдал золото, миллиарды один, не видит. Большая Азия моя. И несколько -а, -а миллионов и вез, и хлеб, и зверь, и города от моря до Байкала. Не? Сегодня разлетелся у спрах сутан и ты Мой динамит. Морчись. Чего же ты морчишь? Что ж говорить? Побегал я за вами восемь трудодней. И вижу, что не даром. Статистика твоя верна ей погибели ты расписался без ошибок. А динамит я подобрал на той неделе и закопал в той а! Ну, давай навертеться. Спокойно стреляем. Стой, стой! Ты борси! Что? Ну что? Господи! Шуть было греха на душу не принял. Что? Да. Старею! Что? Не тот глаз. Скажи, ты ничего не замечал? Нет. тысяч километров, это уже близко, пробивает молодежь к океану новый путь. А на берегу, я игра, помнишь, воздвинется аэрогород? Этот город решит и нашу жизнь, и тихий океан. а этому скажи мне еще раз, ты не замечал здесь чужого человека. Нет. Спасибо друг другу. Прощай. Прощай. Прощай. баши! Прощай. Прощай. Прощай. Прощай. Коколинского хребта с истоком таежной речки Пытина пророчествую на север, на запад и на юг Красная звезда, да погибнет от восточного ветра Шабанов, Шабанов, Шабанов идет Шабанов, Шабанов, Шабанов! Почему она вот, где то на мини Вот, Тихо! Тихо! Тихо! Во имя отца и сына, из святого духа. Откуда? Где жил ты столько лет? В Манжурии, в -Уго. Оттуда вам и говорю. Ну? В Хабаровске читал я правду на заборе. Поплыл и забор перед глазами, и толпа. Тогда купил ее за пять советских, за копеек. И правда выпала из моих рук. Она была о нас. Ее кричало радио. Крепела мне в голову, В затылок, В грудь, где старовяры? Куда бежали кулаки? Перепугался конь, И вихрем на дорогу Шлагбаум падает, Смотрю, И в вагонах, Наших родичей антихристы везут на Запад и на Запад, как класс с детьми и стариками. Тихо, тихо. <coughs> Где Никодимов? Где Петров? в земле, где подпольные офицеры, Господи Христе, в лесопромхозах изловили из промыслов колхозных, как щенков, за уши и они восстание! Молчите! Где братья Кудины? Силаев! Где Шарапов? Шарапов я Я? Yeah. Давай! Давай! Давай! Гликерия Ивсилаева! Давай! А -а -а! Давай, Марфа Кудина! А -а -а! А -а -а! Спокрите! Спокрите! Кудина Стекла! А -а -а! Мария Кудина! Давай! Лежь! Лежь! Ну скажи, что ты врешь! Наткнулся на тела случайно, бредя два месяца в тайге. А делегаты как? Японцы? Самураи? Не знаю. Вдвоем им не дойти сюда. Вожатых перебил глушак, тигриная смерть. А вот не может тигр смотреть в человеку в глаза. Сколько раз бывало, помню, зарывёт, прыгнет на тебя, как в И в двух шагах на секундочку остановится. Обязательно. Ну, тут, конечно, его и стреляешь. И подумать только, какая сила у человека в глазу. Страшно, небось? Нет, страшно человека. Человек храбрый стал. А как и прет. Боишься, дедушка? Да нет. Нет, боишься. Старый труд, а еще большой. Ну ладно, ладно, ладно. Спи. Ехал я, летел И от полета конь кровь выплюнул и сдох Когда я побежал, как вор Минуя города, колхозы, промысла лесные Звериною тропою три ночи полз я к морю Колхоз. И кто? Корейцы. Рыболовы. Слуги наши. Злоба кипит. Кипит. Язык сухой. Воды! Гла и вертится. Слышь, вертится! Бога нет! Женщины в штанах, Ляжки голые, Музыка в тайге, ежный зверь бежит, железные дороги, лес рубится справа, слева все ближе, ближе, ближе, а на границах армия, а на границах армия, трактор в трактор, Пашу Убашут большевики, поют! Убей детей! Во-во-во, ванлин, во, во. хорошо. Ванлин, хорошо. Назовите моего внука Павлом. Партизанское наше имя. Но, мама, вот и все. Завтра в 11 вылетаю на Чукотский полуостров. Забираю там американского кругосветного летчика. Обломался. И завтра же в 9 выгружаю его в Америке. Это как это? Против часов? По движению Земли. Только чуть побыстрее на тех широтах. Да. Страшно. Вот это жизнь. Да нет. Да чего там страшно? Страшно человека. Человек... Да-да-да, Вот. Правильно, А как у вас? Да так. Бродит зверь по тайге. Два самурая. Два. Один, правда помер. Да, помер. Другого... <звук> да помолчи. Одним словом, соберутся сегодня партизаны. Услышишь? Ты их, Володя, немножко подогрей. Да, Степан. Пролететь десять тысяч километров, это... Да, это труднее. Это намного труднее, чем одному идти на 15 пудово таежного кота. Степана, великие люди появились в тайге. Степана, они идут от димана, от хора и от фузина. Степана, они идут с оружиями и не стреляют. Идут они не по движению зверя, знаю. о, о -х -х. ты все знаешь, Степан, ты убил их и уже мало-мало. Твои следы я видел из Лифана Схудякова. Ну-ну. Твоего друга нет. Твоего друга уже лтают другим человеку. Вот как? Слушай, Иван Лин, завтра иди по следам. И на деревьях насечки. Понял? Василь? Нет, нет, нет. <решил> Медведь успелся. Ну как оно там? Ничего. Видней, видней. <связь> <связь> Расскажи, Володя, о международном положении. У нас тут, Володя, свое положение. Родит международный зверь в тайге. А ты видел? Да нет. Ну так, помолчи. Да. Что да? Да вот Худяков. Ушел на хутора. Не встречал в тайге? В тайге? Встречал. Смотри, Степан. Недоброе затеял Худяков. Вот чувствую, да, что... бросьте свои чувства. Худяков мой друг. Ну что ж. Кудякова я знаю, когда ты еще вот таким под стол бегал. Пятьдесят лет нашей дружбы прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю и не насмотрюсь, и все спрашиваю себя, есть ли на свете еще такая красота и такие богатства. нет. нет. Такой красоты и таких богатств на свете нет. Нет, нет Максим, нет. Теснота! <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> <связать> Иванов, я. А тебе, Иванов, поются песни. А да ну, в Волочаевском бою ты получил 12 ран. И черт тебя не взял. Почетный красноармеец Пугаев, Есть. перековавший благородный меч на колхозную пасеку. Ну, ну, ну, ну, невыдомовый, ученый. Циньцзян бесстрашный, что-то не похож стал. Савва Щербань. Щербань. Я. Меня разбирает смех при одной мысли, что ты был дивным героем спасских боев. Ну и смейся. Мне было не до смеха. Бывало, как держусь казачью У или в японца. Ух и страшно же было Едреевна налево. <с <с <с Ефим Коса. Ну довольно. Да Говори толком. Говорю, товарищи колхозники, знатные бойцы революции, вы стареете, вы богатеете и стареете. И это смешно. За плечами у вас могучая Красная Армия, и вам наплевать, что творится у вас под боком. Вот тебе и не похож. А ты думаешь, похож? тайге на путях к Аэрограду чужой динамит. Чужие люди. Говори, Степан. Что ж говорить? чьи люди, действительно, есть. Командует Щербань, веду я. Ну, прощай, стара. Прощай! Малый в небо, Старый, в лес! Иди, старая лесная собака! Иди! Пускай хоть на этот раз тебя староверы проложат голову! Иди, старый бродяга! Господи! Зачем я на этой тигре женился? <свист> ну, довольно. Прощай, довольна. Убья. Не убьют. Дорогая Птичка. <свист> Не убьют. <свист> <свист> ну ты медведь вцепился. А? Пошли. Да-да. Дорогая. Ну, сынок. Ну? Я пошел. ночью, Слава, партизаны, вставай, партизаны, нам нынче пропела тайба, слава, партизаны, вставай, партизаны, нам нынче пробела тайбок, мы, малых детишек, оставили дом. Мы обняли жопки, пошли по знакомым постарым наёжным путям. Мы огня, жопки, пошли по знакомым постарым наёжным путям. Мы красное знамя поднимем высоко за да крас. А спад буллары Сикмунг дук, витардаки, кад ⁇ ра, джардаки, джардаки, джардаки,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 Нарихай, аллена, атпат, полу, нарихай, ян-чик, мун-сук, дахи, хай-хай, ян-чаруха, атара, дахи, ян-хай, ян-чаруха, атара, дахи, ян-чаруха, атара, Кажерен жару ангатер Yeah. Uh -huh. есть улажено новой властью постановлений, коих нам, староверам, выполнять никак невозможно. Какая дается народу наука? Чему научают? Волхвованию, пляскам, песням? И куда ведет? Я нам, староверам, боящимся Бога, стыдно и страшно об этом говорить, а не только мы что делать. И вот сих ради вин и обстоятельств нам лучше оказалось в лесах со зверми жить и всяческую нужду терпеть. Нежели в красных городах или селах при власти дьявола? Доколе? Страшно армии. Сам говорил. Страшно. Живем со зверями восемь лет, и никто про нас не знает. Тише, родимый, тише. Тише, жаба! На этом месте, вот, пониже, на берегу океана, закладывают город, аэроград. Сегодня, завтра, завтра! Это что? Братцы, город, город-то какой, жизнь, поработаем, братцы, ай! идите по домам. Завтра я буду немножко говорить. вот таких ваши благородие семьдесят пять голов отобрали и прицепили ярлычки Сегодня ночью не спала тайга. Ни человек, ни зверь. Таежная земля горит под нами местью. Возьми нас выслушать. Вот делегация к японскому царю. Слишком поздно. Через неделю с Усури наступают на Приморье непослушанные микадо-офицеры. Вам пора действовать отсюда. Страшно армии. Да, да, да. Армия сильна. Армия умирает в первых боях. Нет. Армия пополняется крестьянами. Не? Ван! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Андрей! Не людям служим Богу! Радиостанцию в Хуцине воюем завтра! И возвещаем от океана миру о революции конце! Колхозников же и комиссаров, и их детей и жен на кол в огонь и в воду! Пока с не умрут. Не надо ходить! Ходить не надо! Не надо ходить! Тут убьять будем. Японцев убивать будем. будем. Шабану убивать будем. Оружку убивать будем. Кто это? Это кто? КПУ! Колхоза! КПУ им ножку! Партизана близко есть! Степана близко! Ну что, Я право чую мозолями! Василь! Идем, Василь. Мне стыдно. Ружья не надо. изменника и врага трудящихся, моего друга Василия Петровича Худякова, 60 лет. Будьте свидетелями моей печали. Let's go. Пожалуйста, без провокаций. смертей. Почил на лаврах дед Василь, плюется в небеса Шибанов и гумно столбняк ударил и закололся иностранец. Извиняюсь. Убей меня. Не смею. Боюсь, чтоб не было скандала. А жаль, что этого не сделали рабочие твоей страны. Ну что ж. Тебя убьют жены, тобой из загубленных, обманутых мужей. Поднял советское крестьянство. Врешь! Кучку троглодитов! Крестьянство вот! И это ты прекрасно знал, Змея! который мы, большевики, закладываем сегодня на берегу Великого океана. Значит, города еще нет? Я пришел учиться в город. Я слышал, я шел 80 тонн. Я понимаю, делать надо. Хорошо, и когда построим, тогда я буду говорить. И людей будет много-много, как деревьев в тайге. Спасибо, орлята. Спасибо за высоты, за скорости, за мужество. Смотрю на вас и радуюсь. Сегодня ожили мои таежные сны. 50 лет моей жизни прошумели в тайге, как один день. И каждый день смотрю, и не насмотрюся, и все спрашиваю себя, есть ли на свете еще такая красота и такие богатства? Нет! нет! Такой а красоты и, и таких богатств на свете нет! Нет! Поэтому скажите мне, молодые люди, кто посмеет? За десять лет моей жизни я бил здесь тигра в лопатку. Сыны моей Родины, бейте его в глаз, если нападет, бейте его в сердце!